Я известный блокнотоборец, у меня есть статьи о том, как вредно использовать блокноты в работе, в команде, в бизнесе. Вот. У меня 10 тысяч просмотров на этой статье и примерно столько же комментариев борцов со мной, которые требуют убрать руки, грязные руки консультантов от наших старых любимых блокнотов. Не трожьте наши блокноты. Я понимаю, вот видите, мы сейчас все в тетрадках работаем, да? То есть я понимаю удовольствие от работы с бумагой, от работы с ручкой, Дерево. с деревом. Да. Я это понимаю, поэтому иду навстречу. Но если мы ставим задачу в том месте, где ее видит только один человек, мы проигрываем. Мы проигрываем, потому что очень много промежуточных этапов для ошибки у нас появляется при передаче из уст одного человека в сознание другого человека. Я даже считал, мне около пяти я насчитывал. Сначала человек говорит голосом. Я тебе ставлю задачу. Эта задача неосознанная, она не записанная, она формируется прямо на лету. Из-за того, что она формируется на лету, конечно же, руководитель себе толком не ответил на вопрос, зачем, не ответил на вопрос, результат. Ну, и это первое искажение пошло. Дальше эта задача голосом пошла, пошла, приземлилась в уши слушателя. Он что-то успел услышать. По-своему это интерпретировал, потому что обычно 80 процентов это визуалы, а не аудиалы по-своему как-то на слух интерпретировал и стал ее записывать первое искажение было пока говорили второе пока слушали, третье пока записывали потому что записывали в спешке в блокноте, в спешке как получится, ручкой использовали свою систему символов и знаков которые потом начинают значить совсем не то что было изначально ну как-то мы записали эту задачу да а потом через день мы ее прочитали ну, ввиду того, что мы спешили, мы использовали не то, что там пять слов, мы использовали три слова и два значка, которые скорее вводят нас в заблуждение. Мы как-то прочитали это, никто не смог дать обратную связь, корректировать эту задачу. Это еще одно искажение. И в конце концов мы начинаем интерпретировать эту задачу уже абсолютно без контекста. Уже забыв все детали, уже не э, вспоминая, к каким конкретно ситуациям эта задача относится, к каким конкретным документам, к результатам и так далее. Пять искажений на пути. В результате я удивляюсь, как людям удается добиваться результатов, используя блокноты. Это подвиг. Использовать блокноты, добиваться результатов, это реальный подвиг. Поэтому любая задача, нетиповая, сформулирована должна быть по формуле делегирования, должна быть записана в том месте, которое доступно всей команде, где каждый может дать обратную связь, скорректировать и проконтролировать, что задача именно так воспринята, а не как-то иначе.